Здравствуйте, дорогие друзья! На связи Журниров Павел, психолог по тревожным расстройствам. Сегодня я отвечу на самый популярный вопрос. Просто люди все время пишут это и в комментариях задают его, отвечают на него. Что делать с тревогой? Бороться или принять? И здесь правильный ответ, Внимание! Ни то, ни другое <смех> Дело в том, что я сейчас объясню эту позицию Это как бы некие представления старой школы Типа, мы не знаем, что делать с тревогой, давайте ее убирать О нет, давайте не будем бороться с тревогой, давайте мы ее принимать будем Но дело в том, друзья, что когда я слышу такие высказывания Я понимаю, что люди, которые их используют или пропагандируют они хорошие люди, я ничего не хочу сказать против них, но у них нет достаточного понимания, что такое тревога. Давайте мы в двух словах с вами сейчас разберемся, что такое тревога и что с ней надо делать. Итак, тревога – это страх. Ну, то есть, тревога, страх, беспокойство, волнение – это все одно и то же. Это страх, как его не называть? Тревога – все такое. В первую очередь, это эмоция. Такая же эмоция, как и другие эмоции. Как и радость, как и злость, как и раздражение. И у вас же не возникает вопрос, что делать с раздражением? Принять или бороться? Или что делать с радостью? Принять или бороться? То есть, это вообще, если мы говорим о наших эмоциях... Ну, друзья, открою вам секрет. Любые наши эмоции – вполне естественные вещи, как ну, серо в ушах, слюни там не знаю моргание мы же не говорим что делать с морганием бороться или принять так вот наши любые эмоции они вполне естественны также как тревога в том числе она совершенно отличный инструмент если вы подходите к краю где обрыв или резкий какой-то звук идет вы соответственно будете тревожиться если есть какой-то риск вы будете более осторожно к нему относиться. То есть сама тревога, она имеет некий защитный механизм. Но проблема заключается не в том, что она присутствует в вашей жизни, а в том, что ее становится много. То есть мы говорим, как бы, тревога, мы с тобой, как бы, ничего плохого к тебе не имеем, но слишком ее много в вашей жизни, от этого возникают дискомфорты. Но здесь, скажем так, это всегда так. То есть если вы едите, допустим, мандарины, я люблю очень мандарины если я их много-много буду есть то у меня может выступить какая-нибудь аллергия или сыпь то есть от переедания как с ядом например, маленькие дозы яда они закаляют организм дают ему адаптироваться выработать какое-то сопротивление большая доза яда убивает то есть получается что э, все хорошо в меру вот так и с тревогой она возникает но просто ее много поэтому это плохо Теперь, раз мы сказали, что страх – это эмоции, давайте уточним, потому что уточнять очень важно. Это не эмоция как таковая, а это эмоциональная реакция. Мы реагируем эмоциями. То есть что-то в жизни происходит, и мы эмоциями реагируем. Например, рядом кто-то резко крикнул, мы испугались. Или человек нам подарил цветочки, мы обрадовались. То есть, грубо говоря, мы всегда реагируем на что-то. У нас не бывает такого, что мы идем и такие – хоп, эмоция. Нет, конечно, может показаться, что такое тоже бывает. Но на самом деле мы вспоминаем, как нас кто-то испугал или нам подарили цветочки. То есть всегда есть на что-то, на что мы реагируем эмоциями. Теперь, у нас в жизни много-много событий происходит. Но не все события вызывают тревогу. Ведь у вас вызывают тревогу какие-то определенные события. Например, возьмем любого человека, вот он по новостям что-нибудь прочитал или услышал, и у него конкретно это вызывает тревогу да даже банально я могу вам сказать следующее в большинстве случаев у вас тревога связана с вашими планами на будущее когда вы переживаете за то что вы собираетесь что-то делать и боитесь что это все приведет ну будет плохой некий исход этого. так вот в большинстве случаев каждый из вас точно может сказать что у него страх возникал точно на какие-то негативные воспоминания то есть вы что-то с прошлого вспоминаете тут же страх как видите Всегда есть событие, на которое вы страхом реагируете. Почему вы реагируете страхом на конкретные, отдельные события в своей жизни? Почему? И вот в этом ответе кроется ответ на вопрос, что делать с тревогой. Дело в том, что когда события в жизни какие-то происходят, а события – это объективная реальность, это то, что происходит по факту до вашей еще оценки, так вот, я уже проговорился. Ваша оценка тех событий – это является вашим восприятием. Если вы воспринимаете события как опасные, то у вас не то чтобы может возникнуть страх, он обязан у вас возникнуть. Получается, что вы своим восприятием событий создаете страх. То есть вы сами создаете страх. Вы, как человек, как биологический вид – вы создаете страх на свои события, которые воспринимаете как опасные. Вы сами создаете. И тогда вопрос в том, что типа, окей, okay, я создал страх, а потом пытаюсь я с ним что-то делать. Конечно, на самом деле вы можете бороться, можете принимать страх, но проблема в том, что он уже возник. Вы уже его создали. Но ведь вы же не хотите страдать от страха что толку что вы его будете с ним бороться или принимать если он уже возник дело как раз в том что любые попытки работать с тревогой после того как она появилась бесполезны потому что вы создаете снова и снова эту тревогу понимаете то есть это бесполезный труд мартышкин труд как говорится потому что вы снова потом опять тревогу создадите и потом с ней надо будет опять что-то делать. Я вам приведу пример. А, типа, высказывание было такое про морских котиков, по-моему. Что типа, вот если морского котика обнаружили, что ему делать? Типа, он, морской котик, а, у него одна единственная задача, чтобы его как раз не обнаружили. Если его обнаружили, все, значит, миссия уже провалена. Уже делать ничего не надо, надо типа сдаваться. То есть, типа такого. Так вот здесь то же самое, что если вы уже создали тревогу, с ней уже делать что-то бесполезно, потому что вы уже все сделали, вы уже успели все сделать. Мы проиграли в, это, в этой борьбе, мы проиграли. Поэтому что нужно делать? Нужно перестать воспринимать события как опасные. То есть с тревогой нужно не бороться, не принимать, а нужно перестать воспринимать события как опасные, чтобы не создавать тревогу. То есть, подытоживая, скажу вам так. Тревогу нужно не убирать, не принимать, а не создавать. Вот правильный ответ. Поэтому, дорогие друзья, все, что вам нужно научиться, это не создавать тревогу из тех событий, которые на сегодняшний день происходят в вашей жизни. Я понимаю, что для вас сейчас стоит резонный вопрос. Как это сделать? Что мне сделать, чтобы тревогу не создавать? Все уже готово. Есть несколько вариантов. Первый вариант это пройти лично со мной курс психотерапии. Ссылка в описании. Есть второй вариант. Проработайте сами с помощью моего видеокурса. Ссылка также в описании. Поэтому выбирайте это вещи платные, хочу сразу сказать не, не стоит расстраиваться если у вас вообще нет возможности смотрите другие видео на канале я там сделаю прям конкретно разборы, как менять свое восприятие к отдельным событиям поэтому просто смотрите другие видео, они вам будут очень полезны, вот, напишите свои впечатления после этого видео что вы считаете, согласны ли вы со мной или нет, мне очень Интересно ваше мнение. Спасибо за внимание, друзья. Всем пока.